Киберразведка. Луч света в темной сети. Читайте в 48-м номере Beast journal Эксперты раскрывают новые тенденции. Закон побеждает социальную инженерию. Свежие лица в дискуссии банковских безопасников. Также в номере отечественные разработки и услуги для защиты от новейших атак. Главные отраслевые мероприятия. Международная панорама. И очередной том истории отечественной криптографии. Читайте Beast journal в печатной и онлайн-версиях.